Друзья, всем привет. Спасибо, что нашли время заглянуть на наш канал. Перед началом просмотра этого видео не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Вам не сложно, а нам будет очень приятно. Всем приятного просмотра. Российские пограничники действительно усилили контроль за всеми, кто пересекает границу с Белоруссией в обе стороны, но не по политическим мотивам, а в связи с увеличением пассажир который вырос почти в два раза, заявило посольство Белоруссии в Москве. Контроль ужесточили из-за коронавируса. Так появление очередей на границе объяснили дипломатам в руководстве Погранкомитета по Смоленской области, МИД и ФСБ России. По полученной информации, российской стороной сегодня действительно был усилен контроль пересечения границы по персонифицированному учету граждан как России, так и Беларуси в целях контроля соответствующих категорий въезжающих и выезжающих граждан в рамках распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом, объяснило посольство. Поток на границе удвоился из-за расширения перечни льготных категорий граждан, в отношении которых распоряжениями правительства России отменены ограничения на пересечении границы, учеба, работа, лечение, уход за близкими родственниками, высококвалифицированные специалисты. Т. Правительство России разрешило выезжать за границу учиться, работать и ухаживать за больными родственниками 8 июня. По заверениям российской стороны, ситуация, вызванная организационно-техническими мерами, не имеет политической подоплеки. Пограничники уже принимают меры, чтобы увеличить пропускную способность на КПП и исправить ситуацию, узнали дипломаты.